Одесса семья рыбачит, сыну отца спрашивает, пап, а почему у тебя поплавок стоит, а у дедушки лежит. Бабушка это все услышала и за спины говорит, ой, Сема, когда у деда стоял, что он только не ловил.